Так, Друзья, всем привет! Давайте с вами установим на ваш компьютер для Windows PureVPN и начнем пользоваться. Прежде всего заходим в бот и покупаем нужную вам подписку. Либо 24 часа, либо месяц. У меня она уже куплена. Так, после вашей оплаты вам приходит ключик. Вот он. Правой кнопкой мыши нажимаем на этот ключик. И у вас выскакивает диалоговое окно. Далее нажимаем «Сохранить ⁇ Сохранить ⁇ Как? Я сохраняю на рабочий стол, чтобы не искать его. А вам, кому как удобнее, так и делайте. Все, нажимаю ⁇ Сохранить ⁇ Все, ключик сохранен. Вот он появился. Далее захожу в Яндекс. Ввожу ⁇ VPN Connect. Вот он, первый. Нажимаем на него. И открывается страница без поиска. И я нажимаю на первый. Все, открывается официальный сайт OpenVPN. И здесь вижу скачать OpenVPN. Нажимаем на него. Все, видите, у вас пошла загрузка. Все, после загрузки у вас появляется галочка, что о скачивании. Нажимаем на него. Все, вылази диалоговое окно. Нажимаю запустить. Открывается установщик OpenUP. Здесь нажимаю Next. Ставлю галочку. Нажимаю Next. Нажимаю Install. Все. Установка пошла. Так, друзья. Установочка завершена. Я нажимаю Finish. Он у меня автоматически открывается. У кого автоматически не открывается, он у вас будет иконка на рабочем столе. Нажмите на нее и он у вас откроется. Далее. Я нажимаю Крестик. Пропускаем. Так, Здесь нажимаю я Агро. Нажимаю О. Далее. Импорт файлы, Нажимаю файлы, Нажимаю брауз. И нажимаю рабочий стол. Так как я сохранил его на рабочий стол. А вы куда вы сохранили и нажимаете эту папочку. Все. Опускаюсь вниз и вижу мой ключ. Нажимаю один раз на него и нажимаю открыть. Все. Далее нажимаю Connect. Все, друзья, VPN готов к работе, он у вас работает. Но если вы хотите, не забывайте о том, если вы хотите пользоваться на компьютере, вам нужно отключать его на телефоне. Если хотите пользоваться на телефоне, значит, выключать его на компьютере. Это делается нажатием левой кнопки мыши. Нажимаем «Конфер». Все, он у вас на... отключен. Можете пользоваться на телефоне. Все, всем спасибо.